Всем добрый вечер! Я хотела снять такое короткое видео на очень важную тему. И мы сталкиваемся с этой темой, с этим словом, часто, почти каждый день. Итак, друзья мои, иногда бывает, что человек в момент отчаяния, удивления, да вообще выражая свои чувства, говорит «О Господи!» или «Господи!» или «Боже мой!» Считается, что это выражение стало популярным и встречается часто после принятия христианства. То есть это христианское выражение, которое означает призыв к Богу, к Создателю. Однако хочу вам сказать, что все христианское, как и э, все остальное из других религий, авраамических, все это происходит с язычества. Точно так же, как и весь Ветхий Совет. это Переписанное из египетской книги мертвых, особенно восхваление Бога и так далее. Практически переписаны оттуда тексты. Слово Господь. В армянском языке это слово звучит таким образом. Есть несколько выражений. Аствац, что означает тот, кто дает все, дарующий все. Ну да, в буквальном смысле Бог. Тот, кто дарует, дарующий все. Терь Аствац. Господин, дарующий все. Арарич создатель. Вот отсюда слово арарат, созданный им. Гара, гору так назвали. Арарац – человек, создатель, э, созданный. Созданный им человек, созданное создание. Э, в грузинском языке упали – тот, кто распределяется всем. Или тот, кто имеет власть. Гмерти – Единственный или единый. То же самое было в языческое время у славян. Господин среди богов. Или главный среди богов. Отец богов. То же самое отче. Это взято из древних времен славянства. Еще ветхих времен. Отец, отец богов. Люди называли богов своими отцами, дедами, своими предками. То есть они тем самым подчеркивали, что они происходят от богов. Теперь выражение ⁇ Господи ⁇ Господин среди богов. Это выражение очень древнее. Это не христианское выражение. Это означает «главнейший среди богов», то есть «отец богов». Далее. «Спасибо». Говорят, «спаси тебя, Бог». А на самом деле «спаси тебя, Боги». Настолько было сильно поклонение к Матери Божеству, Матери Мироздания, то есть женскому началу Мироздания, что э, славяне, которые отказывались принимать христианство с новыми правилами, вот э, священнослужители вели культ матери богини или царицы небесной, как назвали ее Марию, назвав ее Богоматерью, потому что поклонение <coughs> материнскому началу <coughs> было очень э, укоренено. Невозможно было это вытравить. И был только один вариант – языческие праздники переименовать в христианские, языческих богов заменить христианскими святыми и языческие выражения переделать в христианские. Далее. <клёв _> Такой интересный момент – Обсудим-ка молитву, отче наш. Смотрите, сколько там несостыковок и сколько там противоречий с христианской моралью. Отче наш Библия говорит, что все рабы Господа, да? Молитва начинается со слов отчи, отец. Я уже проводила лекцию касаемо Личности Христа. Можете открыть и посмотреть. Но суть в том, что в Новом Завете сказано, Христос – конец закона. Конец закона, но почему-то тот самый закон Светлого Завета продолжается в Новом Завете. Многое говорит о том, что Христос был совершенно иной фигурой или собирательный образ нескольких учителей. Но об этом уже было сказано. Сейчас мы обсуждаем молитву. Отче наш. Отче наш, сущий на небесах. Бог не может быть на небесах или под землей. Он везде. Божественное начало – Находится везде вокруг нас. А там такое ощущение, словно он где-то далеко от нас, вот на небе. Знаете, такое, как говорят, от власти далеко, до власти далеко, до, до Бога высоко. Так говорили помещики, когда крестьяне кразились пожаловаться властям на их песчинство. Они так и говорили. Здесь я царь и бог. От власти далеко, от Бога высоко. То есть это не услышится никем. Говоря о том, что он на небесах, отдаляют его от человечества. То есть он далеко, он где-то там, где-то там в такой холодной сфере, которая нас не слышат, по мнению Библии. Далее. Досветится имя твое. Значит, у него есть имя. Какое имя? Ведь сказано же, что, э, да, ну, скажем так, э, если ветхому завету обращаться, Яхвы. Однако же э, народ Израилев, поклоняющийся Яхве, услышал от Христа, какой, э, какое слово он сказал, Отец ваш лукавый. Смотрите, он называет и лукавыми их Бога. То есть, получается, те слова, которые мы, собственно говоря, и обсуждаем, и говорим, что тот самый Лукавый, который всю историю переписал в угоду себе и объявил всех языческих богов сатаной и дьяволом, он был вот разоблачен именно Христом. Он обращается к ним и говорит, отец ваш Лукавый, а отец их тот самый Яхвы. Так как понять имя твое? Значит, имя Бога все-таки совершенно иное. То есть имя Верховного Бога у каждого народа – свое имя, того самого Единого Создателя, людей, богов и прочее. Тот, который говорит «подставь левую щеку», он почему-то фарисеев обсуждал и осуждал и называл их лицемерами. Он почему-то не подставлял и не подставлялся им. Он их критиковал. Согласны? Теперь... Смотрите, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, сказано так. Теперь давайте обсудим Царствие Твое. Библия говорит, что души после смерти попадают в Ад или в Рай. Ада нет. Откройте, посмотрите. У меня там сказано именно, какой на самом деле Ад, который называют, да. Милосердный Бог не будет жарить своих детей тысячелетиями. Но да придет царствие твое, значит, этого царства нет, его не существует. Потому что если бы оно было наверху, то самое царство Бога, куда попадают святые люди, мученики и прочие, которым обещали рай после смерти, вот если они туда попадают, как это царство может прийти? Оно уже там. Царство духов же не придет на землю. Значит, этого царства нет, получается. Значит, он, они еще грезят, они еще ждут, что что-то придет. Его не существует. Христианство оно все перемешало и очень многое взяло. Ну, например, тот же самый, если помните, да, берег моей прабабушки, имена Бога. Оно же по-разному переделано и в разных культурах. Я иногда узнаю, например, древнеармянские заговоры, в русской магии, немножко в другом контексте, иногда э, переделано под христианский эгрегор, но очень схожий. То есть, смотрите, это означает, что были общие информационные пласты. И поэтому неудивительно, что где-то в другом варианте можно увидеть, э, скажем так, заговоры, которые были у армянских ведьм. Их можно увидеть еще где-то, но там всегда добавлены христианские эпитеты всегда перемешано. Но это тоже говорит об общности, о том, что, скажем, информация о Верховном Боге, этой информацией владели многие народы мира. Дальше, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Это о чем говорить? Значит, воли его нет на Земле. Вы знаете, очень хитро придумано. Быть может, Христос или те самые учителя, собирательный образ которых представляют как образ Христа, быть может, они оставили в этой молитве какой-то код, какое-то такое расшифрованное послание, которое зашифровано, извиняюсь, которое мы должны расшифровать. Быть может, он хотел сказать... Да, поколению и потомкам, которые потом придет, придут, о том, что то, что то, о чем обучает Библия, не есть истина, что это всего лишь исторический документ, не более того. А как донести до разумных людей, если напрямую скажут, это не напишут? Может быть, вот этой замаскированной молитвой он дает понять, что все, что здесь сказано, Совершенно не так. Смотрите, да будет воля твоя. Это говорит о том, что воля того, кто называет себя Верховным Богом, кто называет себя Яхвы, кто называет себя Автором Библии, что его воля совершенно не царит в мироздании, что не его воля царит в мироздании. Замечаете? Дальше. «Хлеб наш насушный дай нам сегодня». Это уже, о чем мы говорим? Это уже бедность. Насущный хлеб только дать. Более ничего. Там не сказано, сделай нас успешными, богатыми, чтобы мы, мы другим дарили. Нет, хлеб наш дай. И прости нам долги наши. То есть опять вот это самобичевание. Мы тебе должны, мы виноваты, мы другим должны, прости нас и так далее. Ибо мы прощаем должникам нашим. То есть, если мы прощаем должникам, значит, нам будет прощено. Если не прощаем, не прощено. Но почему мы должны прощ прощать должникам, которые наглую еще и нам не отдают? Уже призыв, знаете, самоот... такого самоотвержения, смирения. Прощайте им, оставляйте им, ничего страшного. Или есть еще другой контекст. Может быть, прощая других, мы получаем какой-то бонус за это. Или мы оставляем этим должникам, да, а взамен получаем от Вселенной с другого места. И не веди на свои искушения. Дальше. Опять он показывает о том, что его слова, сказанные народу, куда он пришел, о том, что отец ваш лукавый, что они реальные. Потому что не веди нас свои искушения. Вот мы говорим: не грешите. Не мы говорим, конечно, церковная власть. Не грешите, Господь там может разозлиться, может наказать. Так получается, Он сам нас ведет во искушение. Но если Он Отец, если Он Господь, как они говорят, милосердный, почему Он вводит человека во искушение? А во искушение кто вводит человека? Злая сила. Искушает его, чтобы он... Отступился, чтобы он все потерял. Значит, если он ведет во искушение человека, значит, он не есть тот самый Творец, тот самый Отец людей и богов, значит, он тот самый лукавый, о котором было сказано, да, Христом. Значит, он тот самый Яхвы, тот самый повелитель Царства зла и Черной Воронки. О котором было сказано мной. Откройте, посмотрите: ты раб или свободный, еще добро и зло и плата за удачу, которые все время вы спрашиваете, вместо того, чтобы посмотреть и понять. А спаси нас от лукавого теперь. Не веди нас свои искушения, а спаси от лукавого. Абсолютное противоречие, а с другой стороны, притворство. Он вводит во искушение, он же якобы оттуда вытаскивает. Знаете, в Малой Азии есть такой, такая варварская традиция слонов. Слоненку, которому исполняется год, его привязывают, начинает ужасающе бить. Называется «покорить дух слона». Его просто ломают. Если он выживает, то выживает. И эти бедные слоны 50-60 лет служат человеку, вот вас катают, их никто не лечит, и они, перетерпевая жуткую боль, это делают. И поэтому я всегда призываю не поощрять этот, этот туризм, чтобы не мучили этих бедных животных. Но там есть такой нюанс. Они начинают бить этого слоненка каждый день избивают, не кормят. И тут приходит один человек, освобождает его. И слоненок в благодарность всю жизнь слушается этого человека, потому что они очень верные создания. Но тот человек, который освобождает, он же и заказал вот эту экзекуцию над этим слоненком. Это он заказчик, для него избивает этого слоненка, чтобы он пришел и под видом благодетеля спас. Вот то же самое впечатление после этих слов: Не веди нас в искушение, а спаси нас от лука. То есть он сам. Вводит во искушение, потом э, таким благородным видом оттуда спасает, вытаскивает, и человек думает, какой добрый Бог, Он меня спас. Нет. Это история с тем самым слоненком. Он сам заказал это, и он сам сделал вид, что он тебя спасает. Мол, служи мне, видишь, какой я добрый. Э, ибо твое есть царствие. Но мы царстве уже слышали, что оно должно прийти. Если его нету, какого царствия? О каком царстве может идти речь? В начале молитвы сказано, да придет царствие твое. Здесь сказано, и твое есть царствие. Абсолютное противоречие. И слава во веки веков и так далее. Итак, друзья мои, ваши выражения, свадебные э, традиции, та же самая традиция, когда... Жених невесту переводит, то есть переносит на руках в дом свой, отчий дом. да? Это не просто уважение, не просто веселая традиция. Она должна умереть для своей семьи и то есть возродиться заново. То есть она младенец, а младенца как вносят на руках? Он вносит ее как младенца для абсолютно новой жизни. Праздники всякие ритуальные вот эти различные моменты, да, в, в этнологии народов, это обнуление, обновление жизни, постоянное обновление жизни. Почему, когда идет невеста, например, в традиции многих народов, она не должна оглядываться назад, она должна забыть эту дорогу. То есть это говорит о том, что... Возвращаться ей нельзя, что брак должен быть крепкий, она должна быть счастливой, у нее мысли не должно быть вернуться назад. Ритуальный плач. Когда забирает невесту, она обязательно должна плакать. Это называлось обмануть духов. Дорогие друзья, когда уходили, например, забирали в армию, ритуальный плач. Естественно, это было перемешано с настоящим горем или страхом за сына. Это понятное дело. Но ритуальный плач существовал. Это называлось обмануть злые силы. То есть уже показать, что мы его уже оплакиваем, что мы уже погоревали. Отдать дань. Я же вам говорила, что злые силы, они питаются нашей отрицательной энергией, болью, эмоциями. Вот изначально отдать этим силам эти эмоции, чтобы потом все было хорошо. Обмануть. То есть обогатить их, чтобы они довольны ушли, поняв, что все хорошо, у них все плохо, мы забрали ту энергию, которая нам нужна была, и уйти. Значит, то же самое, когда невеста уходит, уже вам сказала, ритуальный плач существовал. Ритуальный плач вообще перед всеми радостными праздниками существовал, ритуальный плач. На Руси существовал ритм, когда бабы собирались, начинали голосить, плакать и все такое. Это воспринималось нормально. Считалось, что в этой семье изначально надо дать дань злым силам, заплакать вначале, чтобы потом радоваться. Вот не зря говорят, да, слишком не радуйся, потом в конце поплачешь. То же самое. То есть изначально лучше заплакать, лучше отдать эту дань боли, эмоции, злым силам, чтобы они свое взяли и ушли. И оставили нас в покое, чтобы остальное у нас было все хорошо. Я, естественно, еще продолжу, расскажу про эти все обычаи, традиции. Просто захотелось вам немного объяснить, что все эти генетические вот заложенные в нас эти архетипы там ой, Господи, или Боже мой, или не дай Бог и прочее, прочее. это все идет с язычества, потому что тогда тоже был Бог его называли богом, верховным богом. Его упоминали. У каждого народа свои есть традиции, обычаи, свое название, имя своего верховного бога. Но все эти, скажем так, выражения, все эти традиции, это все осталось от наших предков. На почве уже нашего, на почве нашего национального, этнического создавалась каждая религия. Очень многие традиции... Не, не очень много, вообще практически все традиции идут э, с язычества. Тоже, та же самая Пасха и, и прочее. Об этом я тоже говорила. Откройте, посмотрите, потому что это очень долгая тема. Э, так что, в принципе, особо переживать не стоит. Некоторые... Не очень разумные люди говорят, что если ведьми скажут спасибо, ее работа разрушится. Ерунда какая-то. Грош цена о той работе, которая разрушится от какого-то одного слова. Понимаете, что если сказать спасибо Бог, вся работа разрушится. Ерунда. Спасибо говорить нельзя ей самой, когда ей делают дар, подарок благодарность за ее работу. Она может сказать, благодарю, я это ценю, очень приятно. Ну, может, и спасибо, собственно, сказать. Нельзя не в том смысле, что что-то плохое случится, а потому что считается, что это дань, что это благодарность, и это не милость какая-то, это не какой то знаете, как бы сказать, э -э она не обязана ничем за это. Но ценить, естественно, она может, что это просто благодарность за ее труд, что она уже это отработала своей помощью. Только из-за этого несет чисто символический характер, не более того. На этом все. Всем удачи. И я думаю, что эта информация для вас будет важна. Пока переварите, естественно, этот цикл я продолжу. Всем всего хорошего.